Всем привет дорогие друзья с вами black channel и сегодня будем продолжать проходить far cry 4 В прошлой серии мы покорили вершину гималай и сейчас будем выполнять миссию по находке рубина надо короче их всех убить как-то незаметно чтобы нас еще не спалили там еще а нет это не думал собака ну ладно э -э, хочу еще всех э -э, поздравить э -э, с наступающим рождеством пожелать чтобы у вас все было хорошо и чтобы хорошо отпраздновали Рождество. Ну, пожелать, читаю, что чтобы все хорошо было. Так, эм... ну, возьмите что-нибудь себе как, покушать вкусненькое, конечно. Так, пока он отвернулся, надо будет... А, да как он заметил уже? Спиной заметил уже. Или внизу они смотрят. Короче, надо со спины его просто взять и убить. Так. Ой, я испалил, походу. пошел нафиг все никто теперь не будет глядеть Что это да это на рубину не похоже это просто обычный камень там со смехом перемешанный, непонятно уголь там непонятно хрень какая-то так внизу вроде бы никого нет а, сос... нет нет есть кто я так там кто-то есть вот он хует какой-то чел. А, а я... Нормально все? Никого нету, странно. Тут вроде бы кто-то был. Тут реально кто-то что-то рылся там, непонятно. Искал что-то. А сейчас уже никого нет, нормально всё. Жизнь это честь. Браза, стреляю! Стреляю! Да ладно, он выжил ты... что-ли? Хорошо, сейчас мы пер... пройдем да-да, все, мне хана. Мне. Я не знаю, куда уже идти даже. Да вынимаю эту хрень, но меня убьют все равно. да все, хана. Мне. Блин, я не хотел, чтобы меня выпалили. Да как вы меня даже здесь находите? Я спрятался за горами, все хорошо. Давайте подходите по одному. Вы так думаете? Я так не думаю. Нормально, всё, всё, сейчас по одному и всех перебьем. Хорошо, что они толпой не идут. Они тупые. Ну, тут, блин, бессмертный почти. Я три выстрела в голову, он еще на ногах стоял. В смысле? Я вот этому не договаривался. Я даже не услышал, что там кто-то гранату кинул. Не, ну я, ну я видел, что у них есть граната. Но... Блин. Не, да предупреждайте, бросаю гранату, чтобы я ушел. Бросил такой тихаря, и ничего не даже не заметил. Ах, нихрена, там, да? Вот и все. Так, окей. Давай. Лезь их нифига там не кончаются они что бесконечные сейчас э, с шахты подойдут тут блин а да походу идут блин толпой ⁇ -мо ⁇ их там сколько ⁇ -мо ⁇ так там убиваю убиваю они не, не, не кончатся а чё, убегаете да сыка достала да блин а патронов-то нету вот это плохо Дай патрончик. А, нет, это вообще винтовка, Чего мне, не надо. Снайперку дает, ага, конечно. Чё, я точно уже сдох, наконец-то? Блин, а чё-то с револьвера не хочу как-то стрелять. Мне так как не ну, очень нравится. Патроны дай. О, нормально. Э, сейчас все, вам хана. Патроны есть, у вас прям... Я на базе устроился, хорошо. Прямо боеприпасах. Блин, это какие-то 90-е отжал просто. Блин, они, мужик, они просто пацанов обычных выкидывают. Так это еще знаю, это наши. Это золотое этой. -мо. Вот это опа, вот это плохо. Какие они, блин, дебилы, -мо. Не то, что они просто непонятных своих там вытаскивают, все там кто-то подох Ну ладно, но не наших убили. Наших тоже тут были, походу. Походу наши тоже хотят эту хренчу обезрую. Обезвредить. Но они не, нет, они не хотят. Что ты чё там стреляешь? О, выстрел в голову. Нормально. Нормально, нормально. А -а -а -а! Что это было? Он выжил? Как? Он еще сюда полез. Еще гранату мне кинул? Охренел совсем. Нормально, блин. Я его убил, а он еще и гранату кинуть успел. Бесмертный какой-то. Блин, тут вот реально гранату уже кидает. Да я, вот она уже вс, она взорвалась уже. Прячься. Надо за патрончиками сбегать. Сейчас, ща, ща, ща, ща, ща, ща вернусь, нормально вс. Патрончики нужны просто, реально кон кончились уже. Мне нормально, давай, мне вот эти 15 патронов не надо. Блин, да вы чё, угораете, что ли? Да еще. Вот, вот так вот. Чтоб я каждый раз не бегал сюда. Один раз нормально, взял пол, по полной, и все. Куда мы лезем, а? Куда? А назад, и сказал. Ты не вылезешь отсюда. Ты будешь в шахте родился, в шахте подохнешь. Что ты решил выбраться, ни хрена себе. Не, мы не позволим это... Ни в коем случае нельзя им позволить уйти из шахты. На нафиг. Хана на вашей шахте. Да тушись, тушись нормально. Всё. Да ну зачем ты так тратишь, блин? Самое ценное, блин. Лучше бы, когда уже реально подыхал, уже хреново было. Тогда надо было. Ну Он взял, мне там малюченечко, малюченечко. ХП повредилось. Все. Ну, он фигарит. А не банаболик. Ну офигеть можно. Ну, думать надо хотя бы, ну... Когда его использовать, а не просто вот так вот взял, немножко там поцарапался, в вколо, блин, какую-то хрень. Ну, нормально, нет. Так, тут никого нету, да? Ага, конечно. Размечтался. На-да-да-да, да, да, нету. Блин, надо будет с другой стороны-то Так, он немножко уже заподозрил что-то. Нормально? Ты слепой, чел? Ну, видно, что не крыса сидит под этой машиной. Блин, уже спали. Я их дофига. Я не хочу просто сразу так взять и убивать. Ну, вы не выбора не даете. Все. В принципе. Убил. Молодец. обезо он называется. Ни хрена себе. Он броне какой-то был, нет? Мне кажется. Или мне показалось? Вот реально броне какой-то. Бронированный, блин. Шоу. Я в домике. Мне моя, моя тоже, как ты, убивать. Ну а чё? Мы, в принципе, похожи по работе. Только у нас разные цели. Мне тоже работаю убивать таких дебилов, как ты. А ты, на... а ты блин, убиваешь хороших челиков. Сейчас сундучок спаяем. А. О, ты немножко неправильно делаешь. Там надо замок именно отпалить, а не... Ну ладно, я буду вообще весь сундук полить. а ч нет? А, ну, приехали, дебилы. Так. Хана мне. Приехали внезапно перебьем и будем дальше полить ты где ты прям сюда пришел гости ни хрена себе в смысле вы э, так нечестно в смысле он прям в дом зашел стоял бы там дальше вместе с пацанами что ты охренеть в смысле блин главное не слепнуть от сварки блин ну я надеюсь что она через экран никак не несет вред Ну приехали дебилы опять, ну конечно. Ну блин, подревожили Блэк Дебилы тупые. О да, начинается месиво. Ушел нахрен. Ай-яй-яй, через эту фигню смолеет. Пошел нафиг. И тебя тоже. Вот сейчас бы очень хорошо было бы использовать э -э -э, анаболик. Антибиотик. А, использовал, блин, когда не надо было. Ну офигеть. Я вхожу. Входи. Молодец. Какой хороший мальчик. Так, все. Так, патрончики, спасибо. Все. Идите дальше, едите куда хотели. А я, я продолжу, в принципе, свою работу. А что, мне, в принципе, ну приедут еще дебилы? Я, черт, пью, пью А мне какая разница? Мне главное сундучок открыть рубинчиками мне плевать вообще пускай приезжают я им сваркой лицо сварю. будет знать блин как не тут мешать рубины один из этого рубина одного блин я чуть не не сдох ну хотя не я сдох не раз но... в игре в принципе чуть не сдох до да. на грани был у меня нет у приехали не приехал а, не за а? понятно. За короля, короче. Нифига себе. Нормально охраняют камень. Это не ваш камень, вы что делаете? Сейчас сзади приду, да? Я уверен. А, та та та та та Не ваш. Да бляха, ну что за хрень, а? Выстрел в голову. Да его должен быть один выстрел убить. Ну что за фигня? Ну что за хрень, а? Сейчас руки отстрелить, мужик. не вообще очень хреново с него стрелять. Зачем я выбирал его? Меня сейчас убьют Нахрен. Давайте мне оружие. Я никуда не уйду, пока мне оружие не дадут нормально. Я не буду с э, пистолетик какого-то стрелять. О, еще этого не хватало, блин. Он моё оружие взял еще. Ну это не, это бессмысленно. А, я кровь не не а тебе нормально там, да? Все, хана тебе. Задолбали вообще патронов 0. Вот реально 0 там написано даже было. 0. Че я пешком? Ну ладно, пешком пройду. Нормально пройдусь. Ни хрена себе их там опять. Реально из-за рубина просто жертвую с собой. нахрен я пошел за этим рубином. Вот сейчас винтовочка очень помогла бы. Блин, ну нет. Ну, пацаны, ну давайте будем поспокойнее как-то. Ну. Патрончиков тоже мало. О а чем прикол? А, так это ж получше будет? Нет. Ни хрена, ничего меньше патронов, блин. Ну, надо патрончики собирать. Почему у вас все разные пушки? Я не понимаю. Давайте с одной будем ходить. Чё, пацаны, с разной пушкой ходите, а? Тут нету больше боеприпасов. Тут э, только пушки есть. Огнемет можно взять, в принципе. Ничего, их убивают просто. Надо не врагов, а вас убивают. Но в моем случае я вас убиваю. Так где они? Нормально же все, ну... Ну, нормально стреляешь. Не докинул немножко. Ну, бывает. Ну, бывает, да, бывает. Ну, бывает, не докидываешь. Потому что надо было каши больше есть. Чуть такой. Блин. Каша надо было просто больше есть, вот тогда докинул бы. А так все плохо будет. Да. А так вот не докинул и все. нормально Красиво. Так, все, возвращаемся назад. Ну, понятно, там будет нас ждать э, гости, конечно же, опять. Я не удивлен даже, если так и будет. А что еще? А, ну, боже, без, без... я только сейчас заметил, что мы без кислородной маски ходим. И нормально, не умерли. А, не, нормально, все. 60 метров. Мы вот поедем. Ну ладно, нормально. 50 метров, тем более тут недалеко мы уже тут проходили. А то я свалюсь с машины опять сюда но начинать. Не-не-не. Все нормально должно. Хотя я не... Не-не-не, я передумал. А, там кто-то есть? Ни хрена. Там опять они восстановились. Они еще возрождаются, что ли, блин. Я их перебил, они взяли, отчухались и пошли на дальше работать. Ну офигеть. Не-не-не, 200 метров это уже нормально. Серьезно. Длина. Длина. Расстояние. Нормально, давай. Ха, с мостика красиво. Пошел нахрен отсюда. Что ты понял? Нехана, я вот это я понял. Блин, опять заново. А, что ты делаешь? Возвращайте назад, бункер. Что ты вылез? Охренеть совсем. Я таки понял, но я, я че думал, что там опять они опять возродились. Мне опять этот трэш проходить. Блин, мне как-то уже не нравится это все. Нету. офигеть в смысле тревогу? Я же выключил. Надо было систему то все сломать. Нахрена они же вернулись. Это ты прощайся, все. Ну вот так вот. А то офигели совсем. Все! выстрелы, два выстрела хватило. Выруби эту хрень, она же мне все, блин, испортит. Хотя она уже и все испортила, ну да. Блин, вот эту с... тревогу нет. Пускай иди сюда, правильно? Надо заманить его просто было. Давай, иди сюда, что ты сюда сюда у лети и не умирай лети и все будет хорошо я пролетел пошли вы нахрен я буду вас патроны тратить подумали да сейчас это все таки было задумано вы не думайте что это просто нелепая ошибка все таки должно быть Один, да вот так вот Вс, а, спасибо отжать, ты спас кучу... кусочек нашей истории. кират опять долгу у тебя. Да, уже, так рад уже настолько долгу, что он должен почки свои продавать и, блин, и квартиры, и все должен продавать, чтоб отдать мне долг. Ну реально, серьезно А, реально переполнить. Да что с рюкзаком у меня вечно? Переполнен, переполнен, переполнен. все открыто, понятно, вс. Да. Ой-ой-ой, не надо. Да здрасте. Ага, тут ничего больше... А, это сундук а, нельзя открыть. чем я пешком идти? Давайте машину мне нет. Нет машины. Ну ладно, я... я пошел, все. Ясно, все. Машины не будет сегодня, я понял. Опа. Лети. А, я могу так полететь на задание. Зачем мне эти вот эти события кармы? Не, не хочу. Ой-ой-ой-ой, вот это я зря. Вот это я зря. Ой, блин, все. Надо было ближе к дороге идти. Блин, тут все равно машин нету. А, вот эти билы проехали, нормально все. А вот машину у меня реально нету. Я не знаю как. А, не остановились. Ну ладно. А, там что-то есть. Там что-то наподобие машины было. А, не, это водяная, ага, я понял, это лодка даже почти. Она же не едет, ну да. А, едет? Так она же по воде только едет. А, это, это вездеход, походу, да? Водный только. Ну ладно, поехал. 70 метров, куда? Ой, блин, а. Так, а, так это же наша. А, так нормально все. А, нормально все. Едем, нормально что. Все хорошо. Ушел отсюда он нахрен. Ох, ни хрена не бронированный. Ты чё, охренел? Он бронированный, серьезно? Вы чё там делаете? Я за лодкой спрятался. Так, навыки надо навыки прокачать. 5! Ни хрена себе 5! О, нормально! Так, это что? Инъектор здоровья, улучшенная физподготовка. А что надо добавлять? 4 Нормально. Первых 4. О чем прикол? Ну ладно, это не буду прокачивать. Убийство с подхватом. Ничего себе! А, инъектор здоровья. Да ладно. Полезные штуки, мне нравятся да это чуть теперь 5 намного быстрее но это поможет мне конечно да Движущая мишень. А, может больше урона так а, на готове это ага. намного выше ну блин не знаю давайте слона будем прокачивать чё? нормально 4 Вот теперь все хорошо да куда ты убежал, ну дебил, что ли, ну... сыкло? Убежал он, ага, конечно, сейчас. Убежит он у меня, блин. Не дождетесь, не убежит. А, сами. Пошел нахрен, ты пошел нахрен. Так, все хорошо, миссия выполнена, да? Что, пацаны, нормально вс? Поговорить с вами надо или что? ладно, я поехал, все. Да что происходит, я не понимаю. Ну, у меня точка тут стоит. Вот прям здесь. Че, машину угнать их? Да ладно, серьезно. Да не надо... под... Все, я кого-то сбил. Че, реально сбил кого-то? Ну извиняйте. Ну, сори, но я не хотел, вы сами под колеса не идете. А, так я могу что-то снять с него. Осторожно! События карм. Ой-ой-ой. Нехана. Бежим. Медведь. Ничего страшного. И уезжаем. С радостной музыкой уезжаем. На чужой машине. А, ч? А, чё, Это все равно не моя. Меня можно. Блин. Так, надо метку, метку поставить, метку. Так, Иван Пост. Это что такое? Варшкот, Варшакот? Не, Варшакота я не буду. Фабрика чайки Не, не. что тут интересного есть? Херк. А опыта А как она для продвижения поможет? Нет. Крепость очень сложная. А, очень сложно Мне уже не нравится это. Лонги выполнять. Рупий. Ага. А что-то? А это что? Мне надо, чтобы именно повлияло на прогресс, а не на просто деньги получить. Ну деньги, меня я могу и вам просто все подзачистить, но мне они нафиг не нужны. И колокольни и все. Херка, выполните награда очень такие опыта. Не, он ну далеко. Фабрика чайкиры тоже не так же близко. Лонгин. ну давай лонги на принципе. Сколько мне ехать? Если далеко, я, наверное, вырежу это. Две 2... к... Не, все, давайте уже встретимся, когда приедем. Потому что это очень долго. Два километра, хреначь. Не-не-не. Все, да. Все, вот мы клонгин уже подъехали. Чуть-чуть осталось. 30 метров. Все, приехали. Кстати, он переместился, он же в другом месте, жив, да? Он вечно куда-то переезжает, вообще. Помогите. Помогите. что -то... Стоять. Куда? Куда? понятно все ясно с вами какого-то орла вы испугались офигеть можно с вас давай лонгин открывай открывай тут люди уже обычного орла пугаются ё он актерище просто почему ты в театре не выступаешь реально он театре может выступать я тебе отвечаю готов послужить господу а ты а, да, нет походу я а да вообще актерище не того зла что несут себе люди с ним легко справиться реально это актер батюшка ну типа Места пытающий зла, батюшка боюсь, хотя батюшка оружием точно не это торговать, не в, торговать не может но он типа м, вооруженный батюшка. не <с ваше с кошмар> <с> знаю как это вообще звучит но ни Этот... хрена у них там э, автоматов просто магазин можно устраивать но ну, хотя он и устраивал я его не должен. раз а, организовать я можно должен. без проблем сейчас война так раз автоматы понадобятся. понадобится их. Для кого и за ней в мне то, что опять рубин какой-то искать не я не буду Вместе со мной, я убью нахрен, да? Овцу. Какую овцу? Ч ⁇ он не вообще несет? Я вот не понял. Какую овцу? Патрончики дал бы, нормально. Добраться место назначения? Ч ⁇ куда-то дали 300 метров? Я, ну, в принципе, не так уже далеко, конечно. Тем более тут за горы вот так вот. Ха! И нормально. И в, да, и у дерева, блин. Идиа, я, я так и в принципе и хотел. Да, и в камень потом. Да, и, и, и упасть. Ну и толкнуть транспорт и уехать. все Незаметно слежу по пятым контрабандист, пока он не доберется до места, не оставайтесь от него. Так я его даже не видел. А ну хватит, ты уже задолбал. Кувыркаться. Где этот контрбардис, блин? Контрбардиз, блин. О, как фигня какая-то. О, блин. Блин. Я, походу, просрал. Или нет? Они а, это какие-то дебилы опять это, стоят. Сюда. Не, мне туда надо. И, пацаны, я я проеду туда и все хорошо будет. Дорогу. Нормально все, он не успеет. Я быстрее орю. орла Ну, блин, я приехал. А Приближается контрабандист, вас не должны заметить. Блин, ну давайте начнем. Опять, ну капец, просто прилетел такой укусил, улетел, ну капец. Как так мог? Да, он пиватик открывает как будто. так да, пух, блин, <серел> Чё такое? Какой-ка? Куда ушел? В смысле? Стоять. Не, да я, я еду за ним, нормально все. Вот он, вот он едет. Блин. а Да вы что, угораете что ли? Вы вас не должны заметить. Ага, конечно, попробуй, ты, блин, тут не заметили. А ч ⁇ за говно? Я не буду на этом ехать. Неуправляемое говно. Ну, у меня нет выбора, ну ладно. Я хотел на гироскутере но на нем, в принципе, можно упасть, но удобнее ехать. Все, опять ушел, да? Если вы видите контрабандиста, едет, едьте за ним. Все правильно. А не, у него такая же машина. Там еще за ним еще кто-то едет. Офигеть. Пошел нахрен, я контрабандист. Блин, тут уезжает. Да-да-да, не сегодня. А куда он едет? Ну что, чё... Стоять, сказал. Он сейчас уезжает, блин. Ага, там поворот такой, офигели. Ч творится? Не надо меня тут шмалять. Нормально же общались, ну. Я сказал стоять. Остановись. Остановись-то. Контрабандиста, Да бляха, поди ты Все, убил нахрен. На нафиг. Все, я сейчас выйду, ты, ты у меня ляжешь. Да ну хватит меня убивать, ну в смысле? Я же не бессмертный, ну... Ты так уверен? Ну ты точнее. Это неправда, вы врете так кидаете да, вы там охренели блин нахрена так делать ну нормально там же бочка обычно стояла ну ч вы начали шмалять по ней пошёл, я не бочка пошёл, пошёл. какого хрена вы по бочке шмаляете ну киплем умный блин умные боты ум боты умные впервые я видел <звы> так где вы бочку там нашли Охренеть, они уже по всем. А да как тут выжить? Они везде бочки пораз доставили. Или мины там, я не могу ничего сделать. Блин. Да ладно, вы что, издеваетесь что ли? Опять лезть? не я не буду это делать. Сами убивайте у этого дебила. Я не хочу, я приехал, меня завалили. Не, мне не нравится. Да как так-то? Я приехал, все хорошо было, начал убивать их, потом меня завалили в конце концов. Что за бред? Да мне не хочу, там должна сохраняться, сохраняшка быть. Тут нельзя, невозможно пройти это все. Ну, короче, в следующей серии продолжим, потому что я не я не смогу все пройти и Руби найти, и этого контрабандиста убить с наркотиками, наверное, не знаю, пока не проверили, ну скорее всего да. Ну все, если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.